Меня зовут Александр, 38 лет, родился в Мариуполе, вырос, до последнего времени проживал там, так что в центре домов там стояли вот эти вот гаубичные установки, минометы, танк ездил ночью, стрелял именно по нашей, ну, там где пионеров, там по металлургов и вот следующую я не помню там улица, вот он ездил туда-сюда и стрелял постоянно. Ну, очень много. На левом берегу, опять же, минометные передвижные установки, там ребята какие-то ездили. Вопрос. Факты грабежей квартир, мародерство в магазинах? Ну, подобное? в магазинах, в широком, у нас на Ленинградском, сразу они выставили АЗОВ. Потом уже, правда, да, там людям разрешили, чтобы люди продукты взяли. АТБ на площади на левом берегу, тоже они там первые были. Там я лично не видел, ну, как со слов людей, что там даже некоторых людей, которые забежали, потом после них там даже, как бы, ну, был расстрел. И попривязывали, то понятно, уже там к столбам людей голыми. Ну, уже даже упомянули батальон «Азов». Да, а больше там особо некому было. Эти ребята такие, что они пок спокойно жить не давали никому. Может, у... еще что-то рассказать, может, что-то знаете? Может быть, не только боевых действий? Не только, не это понятно. не только было. Ну, были такие конфликты, у них были даже просто с проходящими людьми. Я знаю, например, семейную пару, они мимо проходили. Тоже они там слово за слово, я не знаю причину конфликта. Но произошел у них конфликт, был избит молодой человек. Попал он в реанимацию, не знаю, выжил он или нет. Это было еще, наверное, года два назад, скажем так, что в мирное время. Это возле них на 62, бывшей 62-й школе. Это спорт интернат номер 4.